Здравствуйте, уважаемые коллеги. Немного о культуре речи. Девушка поступает в театральное училище, проходит тур, где нужно читать стихи. Ну, комиссия, девушка уходит, волнуется, спрашивает, ну, дорогуша, что вы нам прочитаете? Говорит, Лермонтов, поэт. Комиссия переглянулась, она сказала, поэт. Она правильно произносит это слово, с ней занимались сценической речью. Пожалуйста, пожалуйста, слушаем вас. Погиб поэт, невольник чести, пал клеветанной молвой. И так далее. Владимир Долинский, наш ну, знаменитый достаточно актер, комедийный, он тоже рассказывал про себя, кстати, вот о самой иронии, да, когда я поступал в театральное училище, а я, говорит, сильно шепелявил. Дикция такая была не очень устойчивая. И я еще выбрал, говорит, читать Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Шмаленшины?» Сказать, что комиссия лежала горизонтально – говорит ничего не сказать, меня приняли. Приняли условно, с условием, что я принесу справку от врача, что мою шепеля можно вылечить. Я принес такую справку, меня вылечили. Вот слава богу, видите, комиссия все-таки хорошо отнеслась, а то мы потеряли такого гениального актера. Еще о педагогике. Вот в педагогике есть такой принцип дидактический – принцип наглядности. Я понимаю, почему-то, как картинки показывать, фильмы, нет. Наглядность, объяснений на пальцах. Вот за что люблю военную дидактику, там всегда очень наглядно для солдат срочной службы объясняются часто сложные вещи. Вот даже сейчас помню, у нас в ракетном дивизионе, в классе электротехники, висел плакат Чипографский, Министерство обороны издавало, там картинка, и, например, рота солдат идет по широкому бетонному шоссе, оно тут быстро, не издевая друг друга, и быстро доходит до точки назначения. Ниже вторая картинка. Та же рота солдат идет по лесной тропе, цепляются за деревья, друг за друга, мешаются, и они гораздо дольше проходят такое же расстояние. Вывод. Вот так же и в проводах. Если проводник имеет широкое сечение, электроны там двигаются свободно, не мешают друг другу, сопротивление мало. Если проводник имеет узкое сечение, электроны мешаются друг другу, и, собственно говоря, сопротивление возрастает. Предельно наглядно, хотя и неправильно. Нас же учили, что электрический ток — это направленное движение свободных электронов. Но свободный электрон двигается 70 сантиметров в секунду в металле. А ток двигается со скоростью света. Потому что не электроны, а на самом деле поле распространяется со скоростью света. То есть наглядность может и помешать настоящему пониманию физических явлений, процессов и так далее. Но это вот э, все-таки принцип наглядности. Хотя бы на первых порах школьнику, или солдату срочной службы или студенту Вот надо объяснять многое на пальцах. А потом переходить к сложным формулам, всяким занудным научным вещам. Кстати, недавно тоже прочитал, что-то рассказывал ну, из бывших офицеров, ну, на рыбалке, да, ну, и вот тоже, говорит, вот по лесу, в лесу, когда там атакуем, лечение какие-то, всегда тяжело, там, цепляемся вот, автоматами, там, амбудированием за деревья. И вот бывший офицер говорит, вам ну, хорошо рядовым, а у меня еще планшет всегда цеплялся. Вместо тут офицерские планшеты, которые носили часть плечо. Ну, кто-то из молодых рыбаков говорит, да ладно, дядь Миш, что ты ерунду ты говоришь, в те годы еще планшетов не было. Были, но другие, не электронные офицерские планшеты. Вот так меняется время, меняется понимание слов. Уважаемые коллеги, мы как-то говорили о том, что вот, скажем, длина локтя человека 30 сантиметров, да? Это вот, ну, локоть единица измерения. Это как бы дистанция интимного общения, личная зона, в которую мы не любим, чтобы входили и к другим людям не любим входить. Вот представьте себе вот общение на таком расстоянии, да, У нас интимная зона общения. Вот представьте, я вас там обниму нежно и скажу, давайте заключим контракт на поставку металлургического оборудования. Ну неправильно поймут просто, да? Вот, когда три локтя, метр, полтора метра, да, вот дистанция личного общения. Личное общение, ну как сын с отцом разговаривает, муж с женой, вот так прямо в семье, с вот, близкими друзьями. Вот. вот далее полутора метров, там до четырех, скажем, да, это уже дистанция делового общения. И вот стол между нами стоит, он как бы зрительно увеличивает расстояние, можем говорить о деле на совещания, в, в деловых разговорах и так далее. Вот, ну, Скажем, комната для совещания, допустим, там кресла стоят в круг, больше чем 6 на 6 метров она не понадобится. Люди просто дальше 4 метров не разъедутся, будут плохо понимать друг друга. Ну и ближе, не с 94 метров. Тогда получается деловой разговор. Вот. А вот от 4 до 8 метров – это дистанция публичного общения. Ну, там, где оратор есть или выступающий перед аудиторией, и аудитория. То есть 4 метра, ну, может, заметить, да? Вот там Маркестрова, Вьяба в театре, большой проход там, в концертном зале перед первым рядом, он порядка 4-5 метров, иначе просто как неудобно даже на сцену смотреть еще близко. То есть это вот, а 8 метров это такой предел, когда хорошо видны глаза лектора, выступающие перед аудиторией. В больших конференц-залах уже ставят камеру, экран, и люди смотрят не на трибуну, где он маленький лектор, да, а вот на экран, на его лицо, хотят сохранять контакт с его глазами. Вот 4-8 метров дистанция такого публичного общения. То заметьте, да, заметьте, вот в старинных университетах аудитория как строилась? Амфитеатром. Сейчас такие длинные, кишкообразные, и вот дали 8 метров, студенты уже не участвуют в этой лекции. Они там играют в морской бой, фигней занимаются. Даже желая того, просто они плохо слышат, там, не то, что слух плохой, психологически они не участвуют в процессе, они дальше 8 метров. А в амфитеатре до каждого студента максимум 10 метров, и все, даже не желая того, участвуют в лекции, профессор ко всем обращается. Вот надо бы и в современных вузах строить, такие аудитории, а не эти кишкообразные страшные залы, в которых, собственно говоря, половина эффекта исчезает сразу. Для половины аудитории во всяком случае очень низкий КПД. Знаете, коллеги, недавно прочитал в интернете, ну правду нет, человек пишет, ну наш человек там или иммигрант, то ли работает там в Соединенных Штатах, и он говорит, нас все время пугают, да, что американцы все сошли с ума. Там нельзя даме открыть дверь, помочь поднести сумку, там, пропустить в дверях, она сразу подаст в суд, там харасмент, сексуальное домогательство и прочее. Я говорю, решил проверить, хотя я рискую жизнью. И вот я стал открывать дверь, помогать, даже сумку тяжело поднимать. Так вот, это и мормонки, и католички, и беспартийные, как говорится, и даже мусульманки, ну, просто смущенно улыбаются, благодарят, и никто на меня не подал в суд. Может и правда так, хотя нам снушают, что нам все сошли с ума. Но ну, мы-то еще не сошли с ума, как бы там ни было. У нас принято попропускать да, да, в дверях, открыть ей дверь, помочь, что-то тяжелое поднести, пропустить и так далее. То есть это вот, собственно, вещь, которая камильфой, дай бог, у нас так и останется. Или опять всегда мы же знаем, что вот у них на Западе принято, каждый платит за себя. Но здесь тоже разные варианты могут быть. Да? Когда вы говорите, я приглашаю в ресторан, мужчину, женщину, там не важно. Да? Кто приглашает, тот уже подразумевает, что он и будет платить за всех когда просто пойдем сходим в ресторан, это вполне как намек на то, что будем платить по отдельности. Вот компании друзей также пригласили его в ресторан, в первом входит тот, кто будет платить грубо говоря. Он как бы хозяин, он пригласил друзей, и трансформер уже понимает, что вот их там надо посадить, и этот человек главный, он будет потом оплачивать для всех. То есть вот такие вещи, которые коммертформы, они как бы это как мелочь, но как бы само собой происходит. Да? Что раз уж пригласил девушку в кафе, понятно, что ты за нее будешь платить. Или у вас какие-то тесные отношения, или, может, наоборот, не очень тесные, ну, просто давайте ходим в кафе, да, и вполне уместно и заплатить по отдельности. Да, свое выбрало бы, вы свое, Так что это тоже, видишь, у нас всегда это веками вроде сложилось, и так должно быть, так и останется. А вот насчет того, что американки, оказывается, не очень-то обижаются на то, что вот наш человек подносит, а может, потому что он наш человек, они это чувствуют, но американцы подали бы в суд, а тут чувствуют не наш, иностранец. Может, и это действует. У нас же поле другое, у нас глаза другие, не как у западных людей. Тут, в общем, интересная вещь, надо разбираться. Уважаемые коллеги, вот в связи с событиями на Украине, там, ну, премьер-министр снимился, там, ну, много то что происходит. Этого Арсилия Яцунька выносили с трибуны, там, за гениталией с букетом роз. Я что-то заметил, там у них какая-то манера странная появилась. То вот с этим букетом рост, то там новый премьер-министр избрался, дарят цветы, да? но цветы в какой-то помятой оберточной бумаге, какой-то традиционной в Украине, что ли, да? и самое главное, ну, как вот подарить цветы, но вас избрали там на премьер-министра, допустим, ну, Рада назначила, это ведь не праздник, не награда, тяжелейшая работа, которую придется нести, поздравлять-то не с чем, да? Мы однажды со школьниками работали в этих лагерях, мы пригласили из Голландии консультанта, ну такой пенсионер уже, ну, он читал там лекции по экономикс, ну и школьники благодарны на прощание, прощаясь с ним, подарили ему цветы. Он удивился, говорит, вот, в моей стране, говорит, мужчинам никогда не дарят цветы. Ну у нас-то дарят, но опять же, будь это вот награда, президент ограждает орденами, допустим, да? ну какие-то более мелкие награды, скажем, дамам букет цветов вручается, орден, даль, награда, букет цветов, мужчинам никогда не дарят цветы. Или если уж дарят мужчинам цветы, какой-то очень заслуженный, там, живой человек, да, это девушка должна подарить. Но когда мужчина мужчине дарит цветы, это наводит на какие-то мысли уже нехорошие. Тем более в официальном учреждении Верховной Ради. Да еще и в оберточной бумаге. Даже если у вас целлофане у вас букет, вы идете куда-то в гости, хотите там хозяйке дома подарить, целлофан надо снимать. Дарят цветы только в чистом виде, ни в обертках, не в коробках, ни в чем-то еще. Это для транспортировки. Интересно, что Верховный Верховной Украины этого не знают, но вы это знаете, это будет Камильфо. Продолжаем разговор о Казанских улицах. Но, скажем, в Советском Союзе, в городах таких железнодорожников или возле железнодорожных вокзалов, в Казани в том числе, обычно всегда одна из улиц называлась улица Ухтомского. Ухтомский – это был паровозный машинист. Во время революции 1905 года он вывез вот, ну, боевиков, дружинников из города, спас их от расстрела. Но, правда, его каратели потом все-таки расстреляли. Но это был герой сказать, советского времени, революции, и вот в честь его называли эту улицу. В Казани была такая улица, она вот этот колхозного рынка, где трамвай ходит до ЖД вокзала. Сейчас ее переименовали, называется улица Бурхана-Шахиди. Но опять же, по старой традиции, никаких табличек, обелисков, памятных знаков, кто такой Бурхан Шахиди. А это, оказывается, уникальнейший человек, татарин, который ну, по-энциклопедическому определили величайший государственный деятель Китайской Народной Республики. Родился он здесь, в Буинском уезде. Они с братом занимались книготорговлей, где-то на Нижегородской ярмарке человек из тоже татарин из Семипалатинска из Казахстана приметил его и пригласил работать бухгалтером в свою фирму тоже немного какой-то торговлей там он поехал туда потом перешел там, в Китай Синьцзянский округ Уйгур-Синьцзянский сейчас называется ну там вот Уйгуры мусульмане и там он значит там стал работать продавать ну и дальше как-то он пошел по политической стезе и более того возглавил этот округ Синьцзянский есть, вот, даже не губернатор даже покрупнее Потом по наводке НКВД в 30-х годах он там отсидел 6 лет в Китае, потом выпустили, потом он опять стал еще крупным опять же, государственным деятелем, был знаком с Мао Цзэдуном, но потом сейчас великая культурная революция в Китае, он 10 лет провел в лагерях на исправлении, мужа было под 70 тогда, и тем не менее он все это выжил, выстрел. Умер он в 1994 году, не так давно, его, по-моему, 96 лет. Бурхан Шехиди, татарин, можно сказать, казанский урождеец, величайший государственный партийный деятель Китайской Народной Республики. Вот такое бывает. До свидания.